Индикатор для бинарных опционов ADEX Turbo версия 21 – это стрелочный индикатор, который, как утверждает его создатель, гарантирует 80% прибыльных сигналов. Для начала работы с индикатором стоит понимать технический или фундаментальный анализ, так как основан он на сигналах в виде стрелочек. Что такое технический или фундаментальный анализ, вы можете узнать на нашем сайте, перейдя по соответствующим ссылкам. Итак, ADEX Turbo версия 21 ⁇ это новая версия известного индикатора Binary ADEX, разработанная в 2021 году. По словам разработчика, индикатор полностью переработан и использует новые алгоритмы. Единственное... Что осталось от первоначальной версии это приставка edX что обусловлено всего лишь огромной популярностью среди трейдеров индикатора предыдущей версии на данный момент инструмент платный и его цена составляет 159 евро но для ознакомления с нашего сайта вы можете скачать индикатор Эдекс turbo версии 21 абсолютно бесплатно Характеристики индикатора для бинарных опционов Edex Turbo версия 21. Этот индикатор используется в терминале MetaTrader 4. Таймфрейм – любой. Экспирация – одна свеча. Типы опционов Call and Put. Торговые инструменты – валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары. Время торговли – круглосуточно. Рекомендуемые брокеры – Quotex – Pocket Option Deriv Binary Установка индикатора для бинарных опционов ADX Turbo версия 21 в MetaTrader 4 Индикатор устанавливается стандартно Инструкция по установке любого индикатора в терминал MetaTrader 4 есть на нашем канале в YouTube Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео «Установка индикаторов на терминал MetaTrader 4». Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Edex Turbo версия 21. В свойства индикатора включен набор переменных, где можно отключить или включить оповещение «Алерты». Alert On – главная переменная, где значение «троя» включает оповещение индикатора, а значение False отключает. Alert Message – по умолчанию значения Трое индикатор показывает всплывающее сообщение с оповещением от индикатора. Alert Sound – включение-отключение звука оповещения. Alert Email – включение-отключение оповещений по электронной почте. В отличие от других подобных индикаторов, эта версия, по словам автора, не перерисовывает сигналы. Более того, разработчики утверждают, что эффективность сигналов индикатора составляет минимум 80% на любом рынке. Основа работы индикатора, естественно, авторам не раскрыта. Есть всего лишь упоминание о том, что сигналы основаны только на Price Action. Перейдем непосредственно к результативности сигналов индикатора. Для всех сделок существует только два правила. Первое. Как только вы видите синюю стрелку вверх, вы покупаете опцион Call с короткой экспирацией в одну свечу. Второе. Как только вы видите красную стрелку вниз, вы покупаете опцион Put с короткой экспирацией в одну свечу. Эти правила применимы всегда как для краткосрочных таймфреймов M1, так и для больших таймфреймов от H4 и выше. Это основные рекомендации автора для торговли бинарными опционами. Даже непродолжительные тесты показали, что это правило чаще не работает. Индикатор в действительности перерисовывает сигналы, и они могут появиться в последние секунды до закрытия свечи. А сами оповещения срабатывают слишком поздно, после закрытия свечи. Поэтому данный индикатор стоит использовать вместе с другими методами торговли бинарными опционами. И прежде всего необходимо понимать, что такое тренд и что такое флэт. Также стоит разбираться в психологии трейдинга. И никогда нельзя забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. В этой статье мы убедились, что даже несмотря на слова автора про эффективность и точность работы его индикатора, на самом деле индикатор показался весьма посредственным и абсолютно ничем не отличающимся от других так называемых граалей. Перед покупкой любой платной системы стоит ознакомиться с результатами тестирования их работы хотя бы на протяжении 6 месяцев. Спасибо за внимание. Хорошей торговли.